Друзья, всех приветствую! Меня зовут Кристиан и у нас новый выпуск на канале. Сегодня я вам покажу сеть детских садов. Будет много полезной и интересной информации, поэтому присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра! Знакомьтесь, Иван, основатель сети детских садов Бини. Всем привет, друзья! Меня зовут Иван Мальцев. Я основатель экологичных, здоровых, садов Bini Native Place и дочернего проекта «Слоны и птички». Иван, расскажи, как возникла идея открытия данного сада? Вообще, я занимаюсь детскими садами с 2015 года. Uh -huh. и первый свой детский сад я открыл с кумой. У меня была идея сделать классный садик для крестного, чтобы это угу. была дальше сеть. Я развел франшизу и два года я занимаюсь экологичным проектом. Угу. А когда ты открыл первый сад Бинни? В каком году это было? Первый детский сад Бинни был открыт в 2020 году в декабре. Угу. А где именно? Это отдельное здание в Лефортово на 800 метров квадратных, на 7 групп детей мы сделали сад. Классно. А сейчас сколько у вас действующих садов? Сейчас у нас 10, 19 действующих партнеров и 13 открытых детских садов по всей россии включая бишкек а в каких городах еще находятся основные города это новосибирск сочи петропавловск-камчатский сейчас планируем также открытие детских садов в питере в набережных Челнах, стерлитамаки и есть у нас потенциал на новые города потому что цель моего проекта это открыть сады по всей стране чтобы дети могли получать классную услугу развития и здоровья Иван, расскажи, как выбрать локацию для открытия садика, где лучше открываться? Я считаю, что нужно выбирать наиболее плотные застроенные жилые районы, где максимальное количество целевой аудитории. Мы высмотрим жилые комплексы, а также полтора километра радиус, где плотная целевая аудитория. То есть мы с компанией очень тщательно подбираем помещение для того, чтобы спрос был максимальный в этом районе. А в какое время года лучше открываться? В нашем бизнесе не ярко выраженная сезонность, но она есть uh -huh. И лучше открываться весной, февраль, март, апрель Или к сезону, то есть это август, сентябрь uh -huh. Неблагоприятные месяца это ноябрь, декабрь uh -huh. А какие есть форматы садов? Форматы садов есть, как здесь, в Покровском, это частный дом, uh -huh. со своей территорией, со своей детской площадкой, с прогулками на своей территории. А также мы рассматриваем коммерческие помещения первого этажа площадью примерно 250 метров квадратных для трех групп. Uh -huh. 250 квадратных метров это минимальная площадь? Это среднестатистическая, Средняя. она бывает больше, бывает чуть меньше. Мы главное смотрим, чтобы три группы разновозрастных были правильно отзонированы в детском саду. Угу. И по возможности стараемся поместить в детский садик спортивно-музыкальный класс. А также во всех наших садах есть соляная пещера для того, чтобы дети ходили и оздоравливались на сеансах галотерапии. А давай разберем, какие есть технические требования по подбору помещения для детского сада. Основные. Основные требования. Это первый, первый этаж, отдельный вход. По пожарным нормам должен быть запасной выход. Обязательно, когда смотрите помещение, смотрите, чтобы были везде открывающиеся окна. И нам нужно много света, потому что дети занимаются, играют только в проветримых светлых помещениях. Очень важно соблюсти нормы по свету. И мы их соблюдаем с помощью освещения, а также с помощью естественных окон. Угу. Следующий момент, который важен, это... Площадь в метрах квадратных для группы. По Санпину на Ясли необходимо 2,5 метра квадратных на одного ребенка. Для средней и старшей группы 2 метра квадратных. То есть группы должны быть просторными. Примерно 35-40 метров квадратных, если мы хотим сделать группу на 12-15 человек. А какие основные зоны должны быть в детском садике? то Что бы ты выделил, что прям обязательно должно быть? Очень классный вопрос для проектирования. Я с командой даже сейчас проектирую два детских сада. И мы в первую очередь смотрим на место для детей. Это раз. Второй момент. Санузел по СанПину должен быть больше 12 метров квадратных. Детский санузел должен быть хорошо оборудованный. Третий момент. Нам нужно обязательно иметь помещение, где мы будем подписывать договора, вести переговоры с клиентами. Это офис либо ресепшн. То есть зона раздевалки, зона офиса ресепшна, также группы детские. Если помещение позволяет по площади, то добавьте в него столовую, спортивно-музыкальный класс, класс для дополнительных занятий, соляную пещеру, либо сенсорную комнату. Много разных фишек, которые можно улучшить для того, чтобы в садик было интересным. А, Иван, а какие нужны документы для открытия детского сада? Возможно, какие-то требуются лицензии, либо еще что-то? 90% садов в России работают по Акведу 8891, центр по присмотру и уходу. Также есть лицензированные детские сады. Нам для того, чтобы открыться по Акведу 8891, необходимо оформить ИП, а также подписать договор аренды по помещению и оформить его в соответствии с требованиями и нормами. А лицензия не требуется, в Лицензия случае. для данного Акведа, для данного вида деятельности не требуется. Иван, расскажи, чем дети занимаются в садике? Возможно, есть какая-то примерная программа дня? У нас вообще три возрастных группы в детском саду. Младшая, средняя и старшая. И у каждой есть свое расписание, своя сетка занятий. Расписание у нас скомбинировано таким образом, чтобы оно давало и развивающие, и спортивные занятия. Также они с утра делают гимнастику, утренний круг доверия у них происходит с утра. То есть и у каждой группы занятия направлены на свою возрастную специфику. А чем детский сад частный отличается от муниципального? В чем отличие? Первое основное различие, которое очевидно и его сразу можно отследить, это количество детей в группе. В госсаду примерно 35 детей на Педагога идет. А у вас? У нас идет два педагога на 12 человек в mm -hmm. нашем саду. То есть это индивидуальный подход, это внимание каждому ребенку, это не переполненные группы, где дети имеют потенциал заразить друг друга постоянно болеют респираторными заболеваниями. Мы сейчас находимся в соляной пещере, и это уже профилактика. Mm -hmm. Статистически, когда мы уже где-то год работали в соляной у нас дети меньше болеют лор, заболеваниями на 30%. В муниципальных садах, я думаю, нет да, соляной пещеры. В муниципальных садах мало того, что нет соляной пещеры, там в принципе меньший набор по развивающим занятиям, по игрушкам. Программы, они тоже все-таки достаточно стандартные. У нас очень интересная, комплексная развивающая программа, написанная нашими методистами для детей. А расскажи, как искать преподавателей и где их вообще найти? Преподавателей нужно искать еще на моменте, пока вы делаете ремонт заранее, потому что это достаточно важная, ответственная должность. Здесь мы, естественно, размещаем все вверения на HeadHunter, на Работа, на Авито, чтобы найти педагога, а дальше мы отсматриваем резюме. То есть у нас есть технология подбора кадров, mm -hmm. которая занимается как наши партнеры, так и наши HR-отдел, в зависимости от города. Вот Я считаю важным вопрос, как оценивать квалификацию преподавателя? Как делаете это вы? Первым делом мы проводим первичный телефонный разговор и смотрим резюме кандидата. Дальше, если кандидат подходит под наш профиль, у нас есть определенные критерии, по которым мы приглашаем первичный отбор, мы уже собеседуем их в детском саду этих кандидатов. И у нас есть оценочный лист кандидата, где прописаны параметры, по которым мы сравниваем этих кандидатов. Это первый момент. Второй момент. У нас есть система авторское тестирование, которую мы даем кандидату, когда он приходит к нам на собеседование, он ее заполняет. По итогу теста можно понять, есть ли у него опыт практически работы в детских садах. Это раз. Угу. Второй момент. Можно понять его типаж, его психологический настрой. Потому что мы стараемся работать с сотрудниками, которые причастны к нашему делу, которым интересно и важно развитие детей, а не те, которые пришли временно, либо, uh -huh. либо у которых какой-то свой устоявшийся подход. То есть здесь очень важно посмотреть на самого кандидата, как он относится к своему делу, как он выглядит, как он разговаривает, какой у него опыт, если у него дополнительный опыт в разных развивающих методиках. То есть пообщайтесь с этим кандидатом, посмотрите, uh -huh. как родители на него будут реагировать, потому что мы стараемся брать заинтересованных, энергичных, активных педагогов, которые любят свое дело, которые развиваются дополнительно, проходят дальше семинары. У нас они проходят в управляющей компании профподготовку. 10 занятий мы примерно проводим с ними дополнительно. У нас есть тестирование, экзамен для них, повышение квалификации. Это очень важно. То есть персонал мало того, что нужно нанять, его нужно еще и развивать. Ребят, я думаю, Иван достаточно подробно вам рассказал, как можно оценить квалификацию преподавателей. И, Иван, расскажи, какие основные источники продвижения детского сада, что сейчас лучше всего работает? Лучше всего работает Яндекс.Директ и Яндекс.Карты. Угу. На самом деле, про просто легко ответить на этот вопрос, потому что я вопросами рекламы занимаюсь уже 7 лет и провел не один вебинар. И раньше, например, классно работал, Инстаграм, который сейчас является запрещенной ага. сетью в России, но сейчас он уже не так круто работает. То есть мы используем разные источники. Вообще у нас во франчайзинге где-то 30 способов продвижения. И мы используем как офлайн рекламу, привлечение клиентов с помощью акций, мероприятий, раздачи листовок, работы с партнерами. Вот недавно, например, в детском саду в Европейском берегу мы около 50 наших баннеров развесили во все кафе, салоны красоты, парикмахерские. Легко. Вот кто этой работой занимается? А мы занимаемся, потому что нам, у нас есть всегда четкий план, в которому мы идем. Потом всегда очень хорошо работает, естественно, если у вас м, работают все каталоги, карты, отзывы, рейтинги. То есть нужно заниматься, работать с клиентом, брать отзывы, брать обратную связь. Работать с клиентом. Детский садик это не открыл и тут же заполнил его. Это работа на долгую перспективу, где вы в течение года зарабатываете себе репутацию. Сарафанное радио. И а, благ... кстати, сарафанное радио работает? Оно работает тогда, когда ваш садик действительно классный. Сарафанное радио это когда клиент сам у вас рассказывает. Я был в Бине, там соленая, там классный спортзал, такие занятия прекрасные. Вот у меня ребенок начинает по-английски разговаривать. Вот это сарафанное радио, когда вы даете результат клиенту. И они видят, как у ребенка идет прогресс. Это для, нас, для меня это самое ценное, когда вижу, как реально у моих партнеров, у клиентов, у детей идет развитие. Когда они становятся более здоровыми. Очень интересная была история в Новосибирске, когда я пришел к Марии, к партнеру. И она рассказала, что у нее и ее дети, которые ходят в Бине, и клиенты с благодарностью относятся, потому что дети стали крепче, здоровее, стали меньше болеть. И на это направлена наша программа здоровых детских да. садов. Ну, одна из самых лучших реклам получается, это когда клиенты сами рекомендуют твой частный детский сад. А расскажи, может есть топ-5 ошибок при открытии детского сада? Топ-5 ошибок при открытии детского сада. Первое, это неправильно подобранная локация. Если вы пришли в локацию с небольшим спросом, либо там неплатежеспособная целевая аудитория, ориентированная на государственный сегмент. Мы все-таки ориентированы на родителей, которые хотят вложить в ребенка больше в развитие самых ранних лет локации. Mm -hmm. Второй момент. Это слабо проработанная маркетинговая программа. Когда вы открыли садик, набрали педагогов, но у вас нет заявок. Я к открытию привлекаю от 100 заявок на сад. То есть мы плотно, активно занимаемся по всем фронтам по рекламе. Рекламой практически конкуренты не занимаются. И это очевидно. Третья серьезная ошибка, это если вы открыли в Цоколе, либо не соблюдаете нормы СанПин и пожарной безопасности, то вы имеете риск закрыться. Нарушение технических требований. Технических требований да. Четвертая основная такая очень популярная ошибка по всей России. Все конкуренты стараются детинговать ценой. При этом они забывают а самом главном для чего они создавали свой бизнес, а прибыли. То есть клиенты идут, вроде их детей хватает, но прибыли нету, угу. потому что они снизили цену до минимальной. И это была ключевая их ошибка. Родители вас выбирают не потому, что вы дешевые, а потому, что вы что-то даете вашим Пользу детям. Пользу, да, развитие и другие моменты. И и и заключительная заключительная ошибка, которую я наблюдаю сейчас очень активно, это когда Предприниматель открывает детский сад, но он не продумывает, как отстроиться от конкурентов. Он делает то же самое, копирует. А зачем иметь еще один 60-й садик на районе, такой же, как у всех? В чем ваша особенность? В чем ваш вклад в развитие ребенка? Как вы разбираетесь в тех или иных методиках, которые вы внедряете? Вы должны быть экспертом в развитии детей, когда вы открываете свой детский сад. Либо объединяться с сильной командой, которая уже имеет в этом опыт. А, Ваня, расскажи, какие инвестиции необходимы на открытие подобного сада? На подобный сад в здании с двумя этажами нужно примерно от 7 миллионов рублей. Ввиду площади данного помещения и необходимости оборудования детской площадки на своей территории. Если мы говорим про коммерческое помещение первого этажа, то в среднем инвестиции бывают 5-6 миллионов рублей в проект «Биннити Плейс». То есть меньше, чем на 5 миллионов не стоит рассчитывать? Можно сделать, но придется экономить на мебели и на ремонте ввиду а, другого оборудования. Uh -huh. А также у нас идет немаленькая статья расходов на хорошие современные игрушки, развивающие комплекты занятий, конспекты для детей. То есть методическая часть тоже у нас не эконом-формата в наших проектах. Какая uh -huh. погода средняя выручка одного сада? Средняя выручка детского сада в Москве миллион семьсот рублей. Средняя выручка в регионах порядка миллион-миллион 1 двести, -1 ввиду разницы по цене абонемента. Если в Москве у нас в садике 50-70 тысяч рублей, то в регионах это около 30-35 тысяч рублей. Также интересно в среднем выход на точку безубыточности. Какой период примерно? Скажу честно, это не дело одного месяца. Это, как правило, 3-4 месяца выход на безубыточность, угу. по моему опыту, уже большому опыту. Но мы стараемся максимально перекрыть все расходы, ввиду того, что мы берем арендные каникулы на 5-7 месяцев, ввиду того, что мы... А согласовывают, на... дают вообще 5-7 месяцев? Да, нашей федеральной сети согласовывают, ввиду того, что это интересный, крупный проект, угу. надежный. И можно выйти в точку безупыточности в первый месяц. Но для инвесторов, для партнеров, я рекомендую заложить финансовую модель 4 месяца, выход в ноль угу. на окупаемость в точку безубыточности. Окупаемость детского сада, да, она реально да. около двух лет. Больше трех лет еще ни один сад у меня не окупался. То есть в среднем окупаемость два года. Два года. Два года полностью для того, чтобы вернуть инвестиции. Угу. И еще один важный момент. Первый год. Вы работаете э, в динамике роста, то есть вам необходимо набрать сад, получить сарафанное радио, сформировать полностью команду в детском саду и уже второй год он наиболее прибыльный, потому что у вас приходят новые клиенты. Еще один сезон, сентябрь, вы делаете больше продаж, то есть рассчитывайте на то, что садик у вас будет 5-10 лет работать, то есть никогда не ставьте Такую прямую на несколько месяцев а, Вань, давай разберем твою франшизу Расскажи, какие у вас есть пакеты Что входит в франшизу Что вы предоставляете своим партнерам? У нас есть три пакета франшизы. Первый пакет PRO, он стоит от 770 тысяч рублей для регионов и 870 для Москвы. Это удаленное открытие нашим отделом. Uh -huh. Мы подбираем помещение, делаем проект, ценирование, дизайн, проект, всю закупку, подбор персонала, uh -huh. работа с клиентами, рекламу, только удаленно. Есть пакет PREMIUM, когда мы уже выезжаем на объект, как здесь, uh -huh. и осуществляем работу, согласование, всю операционную деятельность на месте с партнером. Совместно. Неважно, какой город, вы Абсолютно приезжаете и помогаете открывать да. сад. Его цена 1 триста. И третий mm -hmm. пакет All Inclusive он стоит 2 миллиона рублей. Это для тех инвесторов, кто хочет открыть детский сад, но он может не тратить на этот проект никакого времени. Мы сами подберем управляющего, сами выстроим бизнес процессы наберем сад и будем сопровождать его в течение трех месяцев нашей командой, все бизнес-процессы лежат на нас. Хорошо. Давай немножко подробнее раскроем, что вы делаете в ваших франшизных пакетах, основные этапы, то есть, я так понимаю, вы помогаете подбирать помещения, что еще делаете? Первый основной этап – это подбор помещений и локации это передача опыта, это анализ. Больше нескольких десятков пригодных помещений. Мы делаем эскизы зонирования, мы сравниваем их технические характеристики, считаем на них окупаемость финансовой модели. И только максимально выгодное мы выбираем нашему клиенту. А также проводим переговоры с собственником для заключения договора на максимально выгодных условиях для нашего партнера в рамках нашей сети. Дальше, когда мы уже сняли помещение, в этот момент мы начинаем вести рекламу, мы начинаем вести проект по ремонту, по зонированию, по электрике. Приводим бригаду для осуществления ремонтных работ. Либо это наша, либо бригада нашего партнера. Но вы предоставляете всех в целом подрядчиков. Всех подрядчиков мы предоставляем полностью. Uh -huh. То есть мы не просто передаем пакет франшизы, где есть инструкции, вы должны сами что-то сделать. Мы ведем вас изо дня в день по нашей дорожной карте. Детям uh -huh. занимается индивидуальный куратор, который четко дает вам задание Параллельно у вас есть обучение во франшизе, которое включает в себя 110 уроков для нашего франшизи. По разделам открытия, закупки, бизнеса, везде краткие, понятные ролики с, самопров... с тестами для самопроверки. Uh -huh. Примерно на 20-30 минут. Смотри, подобрали помещение, согласовали договор аренды, начали строительные работы, я так понимаю, что дизайн-проект это все туда входит, запустили рекламу, а Далее что, мы уже после этого открываем детский сад? Или Проходит что примерно происходит? два месяца так. с момента подписания договора аренды, когда шла реклама, да. были оттестированы кандидаты, ввелся угу. ремонт и мы готовим сад к открытию. Вопрос еще уточняющий, по преподавателям, подбору персонала вы занимаетесь или партнер занимается Совместно, совместно. совместно в пакете PRO мы предоставляем вакансии, размещаем вакансии, приглашаем кандидатов собеседование, проводит наш партнер, пройдя наше обучение. Угу. То есть все партнеры проходят внутреннее обучение перед тем, как начинать данный бизнес? Да, для того, чтобы они были компетентны в этом проекте. Угу. Хорошо, давай вот так представим, что я приобрел вашу франшизу, вот мы прошли эти этапы, подбор помещений, вот, все этапы мы прошли, открываем детский сад, чем мне дальше заниматься? Какие мои основные обязанности, что вы ждете от партнеров? Основная обязанность наших партнеров – это вести работу с клиентами детского сада, uh -huh. это вести работу с сотрудниками, это вести практически все бизнес-процессы в детском саду. Наша обязанности управляющей компании – это методическое сопровождение. Передача системы производства, технологий нашего на этапе открытия. Это консультирование и поддерживание вас на ежемесячных планерках с кураторами сети для выявления точек роста ваших показателей. То есть бизнес, по сути, принадлежит вам. Mm -hmm. Это ваш бизнес, который на вас оформлен, и основные процессы ведете вы. Наша задача – это поддерживать вас, для того, чтобы бизнес ваш развивался и нес прибыль. А давай более подробно немного разберем. Вот я открылся, занимаюсь операционным управлением. Какую поддержку вы оказываете мне уже во время моей работы? Во время работы идет несколько видов поддержки. Пока САД еще набирает обороты, примерно первые полгода, мы ведем еженедельные планерки, то есть куратор назначает вам время. Uh -huh. Либо это Zoom, либо живая встреча, если это один с нами город, например, Москва. Мы проводим планерку, на которой ставим задачи вам, вашему администратору, либо управляющему для развития бизнеса в текущий момент. Дальше бывают очень часто разные любые вопросы по работе сада. И эти вопросы вы пишете просто в общий чат либо лично куратору. Здесь мы либо в формате переписки решаем этот вопрос, либо в формате созвона личного контакта. Если требуется наша помощь, к примеру, вам нужен сотрудник, мы включаемся в эту работу и начинаем его вместе искать. Uh -huh. Если у вас вопрос касательно клиентов, например, нужны, допустим, клиенты на ясельную группу, то мы на планерках по развитию эти вопросы заранее обсуждаем и планируем эти вопросы к решению. То есть ценность и цель моя это минимизировать лишние неорганизованные процессы, а сделать так, чтобы мы могли в рамках еженедельных управленческих мероприятий эти вопросы организоваться и решить. Смотри, ты рассказал, что вы занимаетесь маркетингом перед открытием. Есть ли какой-то маркетинг после открытия? Обязательно. Обязательно есть маркетинг после открытия. И он включает в себя поддержание рекламного канала, рекламных каналов, рекламного бюджета, работу с отзывами, с репутациями. Вот касательно развития репутации вашего проекта, ведения клиентов, отзывов, этим занимаемся мы. Мы также занимаемся введением контекстной рекламы предоставляем вам наиболее экспертных подрядчиков в этой области то есть все затраты на рекламу несете вы мы у -у -у. идем в вопросе организации этого рекламы есть еще вопрос если у вас маркетинговые отчисления за оказание вот этих средств у нас действий? во франшизе нету маркетинговых сборов только ралки только роялти да а сколько процентов сейчас в составляет? нашей сети для новых партнеров Royalty составляет фиксированную часть 15 тысяч рублей и 2,1% и переменная часть Royalty от оборота детского центра А какой оборот? Оборот для Москвы примерно миллион семьсот, для регионов в районе миллиона рублей uh -huh. И от этого считается От этого royalty. считается Royalty, да Хорошо, а расскажи, чем ваша франшиза отличается от конкурентов? Может у вас есть какие-то свои фишки или особенности? Первым и главным отличием это наша концепция здоровых и экологичных детских садов. То есть у нас первая в России сеть, которая не только занимается развитием детей, но и уделяет очень много внимания здоровью. У нас есть средства индивидуализации. Конечно же, это зарегистрированный товарный знак в трех вариантах. А также 9 товарно-промышленных образцов на наши интерьеры, на нашу мебель, на... Что отличает нас даже визуально от конкурентов. Потому что если прийти к нам в детский садик, у нас комфортно, как на природе. Все цвета взяты из природы. И это наши ноу-хау, наши авторские разработки. Потому что я по договору передаю также средства индивидуализации, включая то, что я сейчас вам рассказал. А также у меня есть фишка, которую я всем новым партнерам говорю. Я даю скидки на всех поставщиков и на все виды работ, которые есть у наших подрядчиков. Uh -huh. То есть ремонтные работы это бригады с максимально выгодной ценой. Поставки по оборудованию по металлической части тоже с максимальными скидками от нашей компании. То есть я позволяю партнерам экономить вместе uh -huh. со мной. То есть, у вас как для сети есть какие-то свои определенные скидки у подрядчиков? Да, то есть, это не просто когда. Люди закупаются у франшизы, и франшиза еще зарабатывает на этой закупке, uh -huh. имеет свою маржу. А это тот вариант сотрудничества, когда мы позволяем вам открыть детский садик такого уровня, как в Бинни, и сэкономить на открытии несколько миллионов рублей. Uh -huh. Я говорю абсолютно серьезно, потому что на ремонте у нас бригада экономит от 500 тысяч рублей. На закупке тоже от 500 тысяч рублей мы делаем экономию нашим партнерам. Потому что мне выгодно, когда в сеть присоединяется много-много новых партнеров и развивается, строится сеть за счет рекомендаций, за счет сарафанного радио. Я могу дать контакт любого моего партнера нашей сети, для того, чтобы вы познакомились, пообщались и составили впечатление о нашей работе. А давай еще вот важный вопрос затронем. Чего не стоит ожидать партнерам от вашей сети? Чего не стоит ожидать? Не стоит ожидать того, что мы будем делать все за вас уже mm -hmm. после открытия детского сада, что э, клиенты сами придут. То есть надо работать с клиентом, нужно уметь выстраивать контакт с родителем, доверительные отношения с каждым клиентом, с сотрудниками. Это бизнес, это работа, и вы должны понимать, что это ваш бизнес. Я готов вам помочь со своей, со своей командой, передать весь свой опыт, технологии, навыки, э, систему производства, для того, чтобы вы были максимально успешными среди многого количество конкурентов. Но работа ваша, и работа здесь немало в нашем проекте, это детский сад. Здесь у нас три группы, шесть сотрудников постоянных на три группы, переменный персонал, клиентов около 50 детских сад, которые ходят постоянно, и нужно уметь вести свой бизнес. Угу. И расскажи, каких партнеров вы ищете, кого вам хотелось видеть среди своих партнеров? В первую очередь, сейчас уже на основании своего опыта угу. я скажу, что я ищу партнеров, которые понимают меня, которые видят ценность нашей концепции, которые ответственно относятся к развитию детей, для которых это не просто заработать быстро денег, а для которых это вклад, для которых это интересное развитие, и которые уже состояли в жизни. Как правило, мои клиенты это люди, уже, у которых есть семья, у которых уже есть дети, которые уже состояли в жизни. Это я говорю. Изучая реальных своих клиентов а, Хорошо, Ваня И расскажи, какие у тебя цели по развитию твоей сети детских садов Наша цель, так к 2030 году Открыть 100 проектов нашей сети детских садов А также мы планируем открывать и частные школы угу. Это наша цель Мы к ней уверенно идем с нашей командой И рады делиться нашими результатами В том числе снимая такой ролик с вами Большое вам спасибо Классно. Желаю вам успехов в развитии вашей сети и в развитии новых проектов. Спасибо, что поделился с нами полезной информацией. Было очень приятно тебя послушать. Спасибо. Спасибо тебе большое. Ну что, друзья, вот и подошел выпуск к концу. Как по мне, было очень много полезной информации. Надеюсь, вам понравилось. Также хочу напомнить, что в своих выпусках я не продвигаю те или иные франшизы, а просто показываю вам бизнесы, которые развиваются по франшизе. А если вы думаете приобретать ту или иную франшизу, обязательно изучайте всю информацию, читайте отзывы, получайте обратную связь. Всем до новых встреч. Пока!